Вы с мужчинами без имени, фамилии. И вот Учредитель, и собственник имени Алексей. Прошу ко мне обращаться. Именно вот так. Честный градус. 5 единиц объемом 4,7 литра, 5 на 5, 25 литров, что ли? Да. Честный градус. Так, и что, и получается, прекратили, ты там вышел, они начали на тебя там замаску. Еще за что? За 19.3, да? Сохранение всех прав и свобод Естественно, Ты там самого главного не сделал, ты не сказал, что ты хочешь. То что? Я не личность, я живой человек. То что? Я живой мужчина. Это поначалу тяжело, а потом тебе это понравится. У меня нет фамилии, имя, отчество. То что? Живой мужчина. Носитель имени а Алексей. А, там волеизъявление все указано. Посмотрите, какие претензии в моей персоне. И тут появляется черная мантия. Че так не сказал? Потом-то уже все допетрил, но было поздно. Так, капитан покинул сюда дважды. Где печать? Я-то не гражданин, я же еще раз повторяю, я не гражданин. Кто что? Вы мужчина. Это ну, не важно. Как это не важно? В данном случае. Это очень важно. Я не гражданин, вы меня не оскорбляйте, пожалуйста. Что что? Судебный пристав. По имени, как я могу обращаться Судебный пристав. Судебный пристав. Кто что? Вам уже все сказали. Где кто сказал? Я тоже могу сказать, что я судья. Так называемая судья не подтвердила свои полномочия. Кто она-то? Судья. Вот пускай под, подтвердит свои полномочия, потом мы будем ее называть судьей. Для меня она не судья. Докажите обратно. А что? А где у меня гражданство? Откуда он Да я не гражданин. У тебя паспорт есть? Нету. Почему? Только после вас. Нет, нет, это ваш корабль, пожалуйста. Нет. Вы там управляющий, я там не управляющий. Между мной и Творцом нет посредников. Является ли суд суверенным? То, что вы будете удалены из зала судебного заседания. То есть за маску, за видеосъемку будете писать протокол, да? У тебя паспорт есть просто? Нету, нету. Почему? У меня нет паспорта, у персоны есть паспорт. 99% вообще в суды не ходят. Они боятся их. То, что? Они боятся их. Вы меня туда приглашаете? Вас приглашает в зал. Вот секретарь вас приглашает. Сохранение всех прав и свобод. Естественно. Все, все на видео зафиксируется. По российской Федерации. Остайтесь, Нигерек. Так. Вы к кому обращайтесь? Что? К кому обращайтесь? Невирев. А где вот ушли? А вы кто? Я? Да. Я мужчина. Ну, я верю, что вы ну, Живой вы человек, мужчина. мужчина. мужчина. Вы не имя Нет. Вы? Я не имя отчества, я живой мужчина. Почредитель, бенефициар да. Снегирев Алексей Валерьевич. Учредитель и бенефициар Снегирева Алексей Валерьевич. А что такое учредитель? <связываешь> ну это то... Вам то... документ. можно? Какой документ? Документы, Живому человеку документ не нужен. Что? Я не личность. Я живой человек. Который Нет, вам нужен не, Снегирев. Я личность. Это какого паспорта вы с ним Снегилев у вас там у вас, в документах. Я не Снегилев. Я живой человек еще. Вам нужен Снегирев. Вот он там у вас. Документы. Кому вам? Вы кому обращаетесь? Я обращаюсь к Снегереву. Если вы Снегирев. Я живой мужчина. Нашли... Носитель имени Алексей. Прошу ко мне обращаться именно так. Как вы вообще сейчас... Носитель имени Алексея. Учредитель имени Алексея. Назовите свою фамилию имя К кому обращаетесь? Я обращаюсь к Снегиреву Алексею Валерьевичу. Я же сказал, я живой мужчина Учредитель имени Алексея У вас нет учредителей кого у вас? С кем я Российской разговариваю? В Российской Федерации. Сначала назовите себя, а потом вам представится суд. С кем я разговариваю? Назовите свою фамилию и имя отчества. Я сказал, я живой человек. Мужчина. А мы с мужчинами без имени, фамилии и отчества Учредитель и собственник имени Алексей. Прошу ко мне обращаться именно вот так. Фамилия, имя, отчество. У меня нет фамилии, имя, отчество. Mm -hmm. Я вам еще раз повторю. Хорошо, я вам Что судебное заседание? Судите там. сам. Сейчас угодно. Что судебное заседание? Перерыв. А? Перерыв. А, перерыв. Имя общества. К кому обращайтесь? Так, масочку наденьте. Кому обращайтесь? Я обращаюсь к Снегерову Алексею Валерьевичу. Так, Масочку наденьте. Вы кому обращаетесь? К Снегиреву Алексею Валерьевичу. Я вам пояснил, я живой мужчина. Живой мужчина. Проситель меня Алексея. Под вашу ответственность, под принуждение. Маску наденьте. Под вашу ответственность, под принуждение. Маску наденьте. Пожалуйста. То есть вы отказываетесь назвать свою фамилию, имя, отчество? К кому обращаетесь? К Снегиреву Алексею Валентину. Я еще раз повторяю, как ко мне обращаться. Живой мужчина с именем Алексей. Суд обращается к в официальном законодательстве. Вы отказываетесь созвать свою фамилию, имя, участие? Я еще раз вам повторяю, вы кому обращаете? Так. Пенсор, составивший протокол об администрации правонарушения и статирования, поздравите свою фамилию и, и да, наушество. Обязательно. А, а теперь для участия процесса. Деда рассматривает мышц, генеральный суд в составе судьи Акутиной при введении протокола судебного заседания помощникам судьи Сунетовым. Имеется ли участие в процессе отхода состава состава, и секретарю, у К кому обращайтесь? А, у лица, которое составил административную катактуру. суда <you're>... <dialed out> здесь не участия в процессе права. Вы имеете право, знакомиться с лицатурой в лице, как рассмотрение дела вопроса. Имеете право на обжалование и постановление, если будете с ним не согласны, и на ознакомление с протоколом судебного заседания. А, Сигиров Алексей Валерьевич, вам было понятно? Значит, Сигиров суд разъясняет вам, что в соответствии с частью 3, статьи 24.3, видеозапись судебного заседания ведется только с разрешения суда. Такое разрешение не спрашивалось у суда, и разрешение такого не давалось, Поэтому видеозапись необходимо прекратить. Кому обращаетесь? И кто ко мне обращается? Суд вам представился уже. Каким образом? А каким образом у надо будет представиться, скажите? А, там волеизъявление все указано. Так мы еще не исследовали материалы? Документально да. все, исследуйте материалы, значит. Так. Видеозапись прекратите. На каких основаниях? Судебное Судоводительство. Судебное письмо. Надо сделать так, чтобы он прекратил действию дела. Здесь запрещено. На каких основаниях? На основании правил пребывания посетителей в Московском районном а суде. Части третьей статьи 24.3 КоАП Российской Федерации. Запрещено-то кому? Вам посетителем. Я-то. Участником не... судебного процесса. Я не участник судебного процесса. А зачем вы пришли сегодня рассмотреть участник судебного процесса? Посмотреть, у кого какие претензии к моей персоне. Значит, вы пришли по какому поводу? По какому? поводу, по какому ну, поводу вы, значит, вы Посмотреть, у кого какие претензии к персоне. Вы знаете, смотреть не надо. Видеозапись прекратите. Я выгодополучатель. Видеозапись На основании... Вам еще объясню. Кому вам? Если вы еще раз не выполните сейчас указание суда, суд удалит вас из судебного заседания. Кому это обращайтесь? Так, до тех пор, пока не было приключена видеозапись, судебное заседание, естественно, не будет. Судебное. судебное заседание не будет... Я посмотрю. Так, капитан покинул судно дважды, дальше да. не вижу смысла здесь прибывать. дело не открывалось, все, покидаем данный корабль. А что, почему дверь закрыли? Почему дверь Нет, просто спрашиваю, туда просто прошли. Я согласен. Идем туда Я согласен, согласен. Такая если я видеосъемку не буду прекращать в любом случае, я не хочу прекращать. У меня там есть волеизъявление. Согласно... Так вы ну, вы изъявляете, но здесь нельзя Ну как? Как? У меня все, документально, все. Документы поступили. От, от персоны насчет твоего волеизъявления. У меня есть такая информация. Что вы там хотите мне показать? Я ну, хочу показать приказ угу. Мышкинского районного суда, подписанный председателем суда. Где печать? Отверждение правил пребывания граждан. Это, да, в, это, это же на вас распространяется. Нет, Я-то не гражданин. Я же еще раз повторяю, я не гражданин. Вы посетитель. Не посетитель. посетитель. В первую посетитель. очередь я живой человек. А во-вторых... Пребывание а... Граждан, граждан. Да, я не гражданин. Мышкина. Ну, гражданин. А кто же вы тогда? Я же сказал, живой мужчина. Ну, это ну, как не это? важно. Так это не важно. В данном случае. Это очень важно. Я не гражданин, не гражданин, вы меня не оскорбляйте, пожалуйста. Я вас не оскорбляю. Я... Если вы это считаете, оскорбление. Это пожалуйста. есть оскорбление. вы Но хотите сказать, что пожелаете? я огражден в своих правах, что ли? Нет. И свободах. Вы можете говорить все, что. Нет, да гражданин это тот, кто огражден в своих правах и свободах. Ага. Ну вот. я не огражден в своих правах и свободах. Вот в чем ситуация. -то. Вот тут записано обязанности посетителей суда. Посетителей сюда же не убедился в том, что это суд документально. Там запрос на документы. Я могу туда пройти-то? Да. -да. Подождать. Будем ждать. Что? Что мне говорить? Документ соответствует. Как чему соответствует? Законодательству. Есть, есть ГОС-51511. Есть документ, соответствует законодательству. Подскажите, Если вы как не, вы не согласны, можете вы можете это обжаловать. Судебный пристав. По имени, как я могу обращаться к Судебный пристав. Судебный пристав. То есть, вы должны все, правильно понимаю? Смотрите. Куда смотреть? Вот, обязанности посетителей суда. А, а кем документы? Написано, я вам сказал уже. Кем что? документы? Пожалуйста. Здесь написано, во время судебного заседания производить видео и фотосъемку без разрешения приседательства судьи суде. Подскажите мне, пожалуйста. Про производится в порядке установленном номером национального законодательства. Хорошо. А где здесь судья? Вам уже все сказали. Где? Кто сказал? Я тоже могу сказать, что я судья. Могу? Документально. -то. Нужно подтвердить, что человек имеет вот. полномочия. Здание помещения суда посетителям запрещается Во время судебного заседания производить видеозапись и фотосъемку без разрешения председательского судьи. Да, все было. Тоже его открыл это заседание. Ну вот же все на записи есть. Судебный. Ну вот именно. Еще судья. Судья, не судья не подтвердила. Так называемая судья не подтвердила свои полномочия. Если бы она подтвердила документы, там запрос документов, которые подтверждают ее полномочия. Я бы... с вами не об этом разговариваю. А о чем? Вы... Я сейчас с вами разговариваю о видеозаписи. Так это моя воля, я, я хочу и снимаю. Но здесь запрещено это делать. На, на каких основаниях-то? Вам, вам, вам в суде сказал. Так суде она не подтвердила свои полномочия. Значит, вам назвала статью кодекса, я вам сказал еще правила пребывания. То она-то. Судья. Вот пускай подтвердит свои полномочия, потом мы будем ее называть судьей. Для меня она не судья, для меня она женщина в черной ну, манике. пожалуйста, вы можете считать как угодно. Это я не как считаю, факт. это факт, а факты да. вещи упрямые. Докажите обратно. Почему я должен что-то доказывать? Так, пожалуйста, Человек... вы Человек... я говорю, что это не так, не, не согласны. Человек... Человек говорит, что он судья, пускай подтвердит свои полномочия. Значит, вот приставы выпускать меня не хотят. Ждем. Судья сказала, пока видеозапись не прекратится, так и покинул корабль. Будем будем знать. Не знаю, что там было. Почему я без маски? Алё. А ты, хорошо? У меня все на видео зарегистрировано. Михаил, Да. сейчас все У меня суд не будет. у да. пока что переживет. Ну, так он не нужен, нам, или что? Можем? Можем. Тебе по всем нужен? Паспорта нету. Я не гражданин РФ. Вы паспорт. Ты на суде из-за бездмаска. Кто? Угуд. У меня все видео есть. Есть видео. Конечно, у меня все пишется. Я ж потом эти действия неправомерные буду обжаловать. Покажи. У меня все видео, видео есть. На видео. Я не гражданин, прошу ко мне так не обращаться. Нормально. Ну у вас, какая нормальная? У вас есть сертификат? Ну такая вот, как у нас. Ну она не нормальная. это не медицинская маска. Это от пыли и грязи. Почему я так считаю? Там на ней написано. Я ничего там написано не видел. А, почитайте. Упаковку, в которых они приходят, почитайте. Паспорт есть, гражданин. Паспорт. Какого гражданина я гражданин? Федерации. А где у меня гражданство? Откуда он взвозит? Нету паспорта гражданин. Я же говорил же, статья федеральная 62-я вашего, РФовского. В Российской Федерации гражданин? Но у тебя паспорт есть гражданин? Да я не гражданин. У тебя паспорт есть? Нету. Почему? Что почему? Как это у тебя нет? Потому что живому человеку паспорт не нужен. Почему? Алло. Ну, ними, да кто-то на меня вызвали. Сейчас продолжим, мы рассмотрим, Но, они закончат. Там к вам еще пришли? Ну, что? что? Простите немножко удалиться. Да. Приходите. Только после вас. Нет, нет, Нет, это ваш корабль, пожалуйста. Нет, вы там управляющий, я там не управляющий. Вы заходите в зал последний. Ну, Сохранением всех прав будем. и свобод. Вы меня приглашаете. Вас давным-давно пригласили в процесс. Сохранением всех прав и свобод. Хорошо. Сейчас опять не видеозапись. Ну, Мы опять отключили видеозапись. Ну, обязательно. А как же? Но вам сказали, что... Я запрещено. же имею право, свои права. Вам сказать. сказали, запрещено здесь это делать. Есть постановление Верховного Суда. Вам сказали, что здесь запрещено это делать. Сказали, но не обосновали. Все вам обосновали. И. И. раз. Воля изъявления. Я живой мужчина, между мной и Творцом нет посредников. Нахожусь здесь, под принуждением, сохраняю за собой все права и свободы. Хочу для себя пояснить следующие вопросы. Является ли суд суверенным? Второй вопрос. Имеет ли суд право судить живого человека? Третий. Обладает ли суд достаточной фидуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность в международном суде или в трибунале? Понимает ли Акутина Нина Юрьевна всю глубину ответственности перед творцом, совершаемые действенно живым человеком? Разрешение на оплату каких-либо услуг или действий живой человек мужчина никогда не давал и не дает, так как ответ на вопрос последует. Так, Снегилев, давайте мы еще, еще не приходили к ним, следует никаких разъясняет, что если вы не прекратите сейчас вести видеозапись, которую вам суд не разрешал вести, вы будете удалены из зала судебного заседания. Вам это понятно? Так. Э, на вам мое, это на... понятно? кому обращаетесь? Так, я думаю, что это понятно. Давайте вы его уводите из зала, удаляйте, потому что дальше как мы будем рассматривать дело, это вызывает. Так, сейчас зачитаю тогда вам сказали уже. То это подтверждает отсутствие полномочий правового статуса вам, да, вам суда сказали, сейчас, сейчас по праву высшего статуса и права в данном помещении закрываю все действия лишаю суд всех презумпций и требую покинуть помещение без ущерба без акцепта без оборота на меня. А, что? Там, что... Какой так, протокол? За маску. За то, что вы снимали... А, ну давайте, давайте. То есть за маску, за видеосъемку будете писать протокол, да? Ну, за маску, за сотрудник полиции. Хорошо, хорошо. Я приехал на сообщение. Чтобы ты находишься в помещении суда без маски, ну, как же, в зале заседания. Запустили в маске, я нахожусь без маски. Ну вот я смотрел видео, я сфотографировал в виде, где ты в зале заседания дай... находишься, там человек сидит в маске, а ты без дай, маски. Дай посмотрю. И где регламент прописан, как носить маску? Mm. Где регламент прописан, как носить маску? А вот у меня здесь и дальше. Это демагогия. Я Почему не собираюсь вступать в диалоги, демагоги и заниматься да. кучу времени тратить на это. Как бы я по факту приехал, ставлю... Там административный протокол. У тебя паспорт есть просто? Нету, нету. Почему? Ну, потому что... Ты даже в суд пришел. В суд-то что пришел? Как что в суд пришел? По какой причине ты пришел в суд? Я думаю, мы сейчас не по этому поводу и собрались. Так, а по какой причине? Не, по какой причине я сюда в суд пришел. По какой причине? По принуждению. По какой причине? Вот персональные данные передачи, то есть вы осознанно, да, это делаете? Пока, Пока шел сюда, да, потому что, а почему ты врёшь тогда? -то? Здесь потерял, здесь потерял. У меня нет паспорта, у персоны есть паспорт. Да. Может личный досмотр привезти при свидетелях? Ради бога. Я же говорю, у... А это у тебя паспорт? Я говорю, ты, огонь... ты врешь и в заблуждение. Я, вот я еще что? раз повторяю, у персоны есть паспорт. Что ты там снимаешь? Конечно. Убери да. телефон. Ты. На ну каких как основаниях? На такие. Как это? Работа полиции. Поехали, Поехали Поехали. Поехали. Да, да, я мы ага, да. да, ее не встановили. Поехали в отдел. Да я не дурю, Андрей. И ты... Говорю, что... В полицию мы заходим, это режимный объект считается. Какой? Хранится. оружие. Полиция это гласная структура. Нет, да. Это режимный прежде всего объект. Нет, это гласная структура. Я не... Я не иду в ваше хранище. Запрещено какого-то снимать фото вот и видео. Я не иду в ваше Я хранилище. Я еще раз объясняю. Вот да как объясняешь, полиции? где написано. Запрещено. Что это режим? Где написано, что это? Это режимный объект. Где это указано? Везде. Работа полиции, согласно федеральному закону полиции, она гласна. Так это работа, но не само помещение. А где хранится это? оружие. Я не иду в вашу оружейную комнату. Это здание, где находится оружие. Я-то откуда я знаю, перест... что там находится. Находится, находится оружие. Я же не иду туда, за оружием. Я снимаю только себя, вот, вот четко лицо с вами. Все. Вот, снимай на улице. Вот, я на вас, это, я сам решу, где мне снимать. Я же не, не, так не хожу вот так, и снимаю ваши проходы Я парковки. тебе тоже говорю, только что только лицо вы... снимаю свое Да, не запрещено снимать Должен мои требования исполнять Так с чего я должен ваши требования исполнять? Кого того, что тебе крипсотрудник, пускай а говорит Могу, конечно а могу Могу, а могу а 19.3, да? Исполнение. Требуем его. Как я могу... дежурную часть. То есть я могу отказаться, да? И опять ты без маски. Почему? Давайте. Я ж тебе вот показываю. Вот. Вот. Сдайте. Расскажи, чё, чё за это. Что вообще произошло? 14.2, да, статья была? Да. Получается, дело выиграно, да? Что там, какое решение принято? Ну, она не удовлетворила э, то есть прекратить административное производство. А, решение тебе выдали на руки? Да. Ты мне присылал? Что я не помню? Да. Так, последняя страница. Постановил. Так, прекратить производство по делу. Так, так, так. Привлекаем. И изъятая по протоколу изъятия продукция жидкость в количестве 5 единиц подлежит уничтожению в установленном порядке а, а на каком основании это прекратить я не вижу там написано в этом то что не не было контрольной закупки на суд экспертизу они отправили даже меня не повестили меня когда в полицию-то вызвали, я сижу, он мне эти бумаги-то сует. Я говорю, Эй, подожди, друг, а ты что мне тут суешь то Дата, ты смотри, какая дата-то стоит. Декабрь, а сейчас, говорю, что на улице? Ну, хочешь, подпиши, хочешь, не подписывай. То есть, они даже на суд экспертизу отправили. Я говорю, я же не знаю, что вы там отправили. У меня сертификат на данную продукцию, вот я вам прилагаю, показываю, пожалуйста. Нет, так она, понимаешь, обычно пишут по это, по это, э, решение, э, как пишется. Подожди, это решение или постановление? Ну, вот тут написано, постановил. Так, а, а, так это постановление, а не решение прекратить производство по делу. А, а на основании чего? Она не написала, то есть, э, обычно пишут а за отсутствием состава, ли, либо события правонарушения она просто пишет прекратите все и изъят жидкость уничтожить да. она уже изъята честный градус 5 единиц объемом 4,7 литра 5 на 5 пять литров что ли да честный градус так и чё и получается прекратили ты там вышел они начали на тебя там замазку еще за что за 19.3 да? Нет, девятой точки не было. За то, что видеосъемку еще вел. А, 17.3. 17.3 это не выполнение законных требований этого судебного пристава? Да, да. Меня что остановило, когда это все шло? Помню, ты в видео проговаривал, главное не вступить в процесс. Угу. По сути-то, вот я на этом застопорился. Нужно было мне при... к этой судье Обратиться с тем, что так называемое подтвердите свои полномочия, правильно я сейчас говорю? Ты там самое главного не сделал. Ты не сказал, что ты хочешь. Я же и прочитал волеизъявление. Ну, а ты внимательно слушал видео, ты смотрел? Внимательно? Да. Что, ты, там, ты там даже слова не произнес. Я хочу, чтобы то-то, то-то было сделано. Ну, чтобы прекратили данное дело. Не было там таких слов. Я говорю, я должен был сказать. Ну да. Да, это меня же судебный пристав начал выталкивать, выводить. Давай... Ну, не выталкивать, он ко мне очень так аккуратно относился. Слушай, я видел видео, у тебя там миллион возможностей было сказать, что ты хочешь, но ты этого не сделал. Согласен, будем работать над этим. И Второй вопрос. Нет, не работать. Работать от слова раб, трудиться. Это трудно, потому и надо трудиться. Ясно? у меня другая информация по поводу работать и раб раб от слова робонок, робонок. это детей дети которые работали за еду их называли ребенок роб, ара это с бог солнца работать разговаривать с богом значит вольному воле есть Твой... такая информация ну не суть сейчас что хочу еще спросить когда мне судья сказала проходи в этот в здание ну, в этот зал заседания. А сама, то есть, я говорю, нет, я только после вас. Но она уперлась ни в какую. Вот это была моей ошибкой, то, что я пошел. Ну, в принципе, нет. После ее слов, что только после вас. То есть, она тебе дала добро зайти первым. Она дала добро мне зайти первым. Ну, И... ну я же пояснял, это как в чужой дом зайти. Ты приходишь... Да, да. Вот вы, ты приходишь к дому, который где-то там, неизвестно где, в какой-то деревне, ты стоишь у ворот, за калитку не проходишь, и тут появляется черная мантия. Она, она хозяйка вот этого дома. И ты говоришь, вы меня приглашаете, она говорит, за это, типа, заходите первым. Ну, а раз она сказала, заходи первым, все, это не считается как проникновение на чужую территорию. Так, хорошо. Этот момент мне ясен, заходите первым. И вот еще вопрос. Я туда захожу, задаю ей вопрос с сохранением всех прав и свобод. Uh -huh. И веду видеонаблюдение. Причем при всем было волеизъявление написано до судебного, так называемого, заседания. Uh -huh. И она мне начинает тыкать там КААПом, внутренними распоряжениями, что я не имею права вести видеонаблюдение. Получается, идет ущемление моих прав и свобод, правильно? Ну, вообще да, но... То есть на данном факте можно заострить внимание. Да не заострить надо хитрее быть. Если она уперлась в эту, эту видеозапись, ну выключи ты ее и тут же подними вопрос. Я хочу, чтобы это мне стало известно, что до начала заседания было подано более заявление с волей, что это разрешить видеосъемку. Я хочу, чтобы оно было рассмотрено немедленно и по нему было вынесено определение. Чего так не сказал? Потом-то уже все допетрил, но было поздно. Ну, не поздно, было и было. Вот это поздно, но в том-то и дело, что поздно. Вот на этом поздно они всех и ловят. Надо сразу, мгновенно соображать. Тяжело а оттого ты... ходить. Тяж... Тяж... Это поначалу тяжело, а потом тебе это понравится. Да мне то так это уже нравится. И вот этот у тебя первый заход был? Года два назад был заход, в ютубе искал ролик, хотел тебе сбросить, также по налогам пришел, судья сразу же покинул корабль, ну, я вслед за ним, но он, естественно, после пришел и все доделал дела То есть тогда ты еще два года назад по теме живых заходил? Да, поддержки не было, то есть я один, и я постепенно так от этого отодвинулся. Mm -hmm как бы изучать, изучал информацию, но делали афидевит, делали, ездили, оживлялись по этому афедевиту. Вон он до сих пор лежит. Подожди. Люди подожди. от Будемира приезжали, да. Давай покороче. Я тебе позвоню, чтобы уточнить короткие вопросы. Мы сейчас с тобой вообще в диалог какой-то уперлись, и еще и разбор полетов делаем. Ничего, я понял. Так, значит, вот на, на 12 число у них по списку как бы производства по масочному режиму. Там что у них 12.6, да, по-моему? 20.6.1. Сейчас как быть в этой данной ситуации? Бить по всем фронтам? Не бить, а учиться. Ну, учиться. Учиться, то есть. Подожди, получается 17.3 и 20.6.1. По 17.3 тебе там твоей персоне грозит максимум 500 рублей штраф. По 20.6.1 там посерьезнее, там либо отменят, либо назначат штраф там что-то не помню, то ли от тысячи до 30 тысяч, вот. Все зависит от настроения «Черной мантии». Поэтому, ну, я не знаю, может на 17.3 вообще забить? но ну, я бы и, там, и туда пошел, и сюда пошел бы, и видео бы заснял. По 17.3 пока информации нет никакой. У -у -у. Только по 12.6.1 есть информация, что на 12 число. Ну, готовься, можешь заранее в воле написать, что... Я хочу, чтобы дело было перенесено на более поздний срок в связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. Угу. Ясно? Да. да. На перенос затягиваешь процесс, за, за это время готовишься. Процесс затягиваю, за это время готовлюсь, но в любом случае через волеизъявление, ссылаясь на их, их РФ-овские законы, правильно? Не понял вопроса. А к процессу? Что означает подготовиться к процессу? Посмотри видео, как люди вон у этой. У консервы вышло видео, как они закрыли дело. Но они, правда, через апелляцию закрыли по 20.6.1. То есть они в первой инстанции там вообще не стали их слушать. Во второй инстанции все выслушали и завернули обратно в первую инстанцию. И третье заседание в первой инстанции отменило решение, предыдущее. И все. А, там не отменил, а в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. То есть три месяца прошло. Всё. Есть. То есть путем затягивания процесса, а, знакомиться с материалами, там необходим защитник, а, хочу, чтобы было дело, было перенесено, перенесено, два раза переносишь, потом еще можешь, это, это, не знаю, там, кто-то внезапно, случайно заболевает. Тоже переносится дело, понимаешь? Потом, потом ну, даже, даже, даже если проиграешь, несмотря на все, перешлют в апелляцию, тоже время пройдет. В апелляции то же самое. Перенос, перенос, перенос. Три переноса, опять время протянул, даже если не это. Ну, скорее всего, завернут, потому что ну, никаких оснований нет. Завернут обратно, либо отменят. Если завернут обратно, в первой инстанции опять три переноса. И так время выйдет, три месяца, и все. Это один из способов. Второй. Все, второй. Способ есть? Много способов. Пример можно. Есть такая штука, категорический отказ, есть договор оферта, есть волеизъявление, есть законы РФ. Вот еще те четыре варианта. Вот по законам РФ-то самое интересное, у нас тут уже было так называемое судопроизводство чем человек отбивался они то ему и написали в решении суда то есть привели ссылаясь на то и выписали ему штраф хотелось ну, бы перенос переносом это хорошо хочется в сам этот процесс войти и поучаствовать с ним в нем подожди вы выписали штраф в первой инстанции правильно да он обжаловал нет ну а о чем разговор тогда ты понимаешь, что 99% вообще в суды не ходят. Они боятся их. И они, они решают так, как им надо, и, это, и, это, в свою пользу. А те, а, а вот из этих оставшихся 1%, те, кто приходит, дальше первой инстанции не обжалуют. И они этим опять пользуются. А дальше вот из оставшихся 1% от 1%, не, не обжалуют апелляцию то есть чем дальше тем меньше народу это ходит туда и они этим пользуются никто не, не, не хочет отстаивать этого свои права, свою персону а как только они видят такого напористого да, еще который на видео все снимает и, и, это, и разговаривает с ними так культурно вежливо ну что они с ним сделают да ничего не сделают они вынуждены это выполнять волю ясно? ясно Значит, по 20.1.6, или как там точка шесть только точка Где можно видео посмотреть? Люди, кто занимались? Ты это поисковиком умеешь пользоваться? Google, Яндекс, YouTube? Да, да. Ну, так, и, так и набирай, 20.6.1, или Победа по маскам. И вперед из песни смотри там миллионы видео уже. То есть результаты есть? Конечно. Масса ну, тогда... и решение суда есть, все есть. Тогда зачем я буду это переносить? А лучше подготовлюсь и пойду туды. Не знаю куда. У тебя сколько времени осталось? Четыре дня. Да. Ты за четыре дня успеешь посмотреть все видео? Нет. но ну, так а что ты мне этот вопрос задаешь? Ну, я тебе говорю к тому, что можно перенести до следующего заседания. Ну На следующее уже нужно идти. Вот я к тебе к чему. А не то, что растянуть на три месяца и закрыли это дело. А кто тебе сказал, что тебе вообще туда не надо ходить? Я ж тебе говорю, отложить заседание и потом пойти. Все. Принял к исполнению. Да какое исполнение? Хватит строить из себя из солдата, а из меня генерала. Я тебе не приказываю и не надо ничего исполнять. Сам решай. Я тебе подсказываю, какие варианты решать тебе все. Хорошо. Так ну, нормально? Ну да. <смех> вот, и, вот и славненько. Ну все, тогда буду готовиться. Ну, все равно молодец. Ты просто пойми, я вот что, меня раздраж... это, что больше всего меня раздражало в твоем видео, это то, что ты... она вот тебе задает вопрос, а ты одно и то же. А и она тебе одно и то же, и ты одно и то же. Вы как эти, как, как два сломанных граммофона. У одного пластинку заела и у другого пластинку заела. Вы что, импровизировать не умеете? Вы Нука отвечали как роботы, знаешь. Есть варианты ответов. Первый и второй. Второй куда-то подевался, отвечаю по первому. И вот только первый, первый, первый, первый вариант. А, а где все остальные варианты? Их триллионы. Их бесконечное множество. М? Все было в голове. Ну, такая вот стрессовая обстановочка, и немножко я растерялся. Потом вышел, у меня все в голове, как бы видео пересмотрел, переанализировал, понимал, что здесь нужно было ответить, как здесь нужно было сказать, себя повести. Ну, перенервничал, просто перенервничал немножко. Так вот мой тебе совет. У меня откуда столько опыта, вот именно из-за того, что я занимаюсь видеомонтажом. Я когда видео монтирую свои собственные, я их пересматриваю вынужденно раз по 20, как минимум. Так вот, мой тебе совет. Пересмотри свое же видео раз 20, двадцать, как меню. Благодарствую за совет. В И разной это... обстановке в, в, под разное настроение, в разное время. Короче, ну, со временем ты на это когда вот ты поймешь, когда все достаточно, все ясно. А, вот последний вопрос. Помимо запросов на подтверждение ее полномочий, захожу вот на сайт Судьи РФ, Нахожу да, данную, называемую так, судью, назначена там приказом номер таким-то такого-то числа, но, естественно, без печати и подписи, как это должно быть. Этот документ тоже, я считаю, использовать. Ну, я не вижу смысла. Не видишь. А. Можно уточнить, почему. Ну, ты приходишь на рынок, тебе это пытается вручить фальшивые денежку, а ты потом берешь эту фальшивую денежку и пытаешься сам где-то использовать против них же. Ну, смысл их же фальшивки против них разворачивать. Ты просто приходишь туда и делаешь волеизъявление. Я, я, у меня нет к вам доверия. Вы, вы ничем никак и вообще не подтвердили где-то свои полномочия. Докажите хоть одним документом. А ты что-то зачем время тратить на какой-то интернет-вариант, который в, этом, в интернете находится. В интернете это все набор цифр. Юридической силы не имеет. Пускай на бумажном носителе предоставят. Смысл ясен? Конечно. Более вижу, чем. Ну. Полностью а зачем тебе вот, вот, вот в этом, как, как говорится, в виртуальном дерьме их ним ковыряться? я вообще смысла не вижу. Согласен. Полностью согласен. Да. Ты свои бумаги сделай, сделай и все, и приходишь, и говоришь, я то-то, то-то хочу. Давайте, если вы судей судьей, докажите, покажите, вот, покажите ваши бумаги. Нету? Ну, тогда и доверия к вам нету. Все. Угу. Все понятно. Ладно, хорошо, приятно было пообщаться. Угу. Давай, благодарствую. Смонтирую видео, пришлем. Да, буду ждать. Добро, Дожком. давай.